Здравствуйте. Мы продолжаем рубрику «Точка опоры». Мне сказали, что нужно быть помягче. Я не согласен, друзья. Утро бодрое должно четко встать на ноги и идти в нужном направлении. Вот это э, утренняя ситуация. Вечером, конечно, можно поспокойнее, помягче, успокаивающе, убаюкивающе. Но сейчас я предлагаю бодро посмотреть на этот день, а главное, на свои ресурсы. Мы с вами сделали первый шаг. В предыдущих роликах я не буду уже к ним возвращаться. Обязательно посмотрите их, тогда вам вся последовательность моего моих мыслей, моих предложений будет понятно. Так вот, мы сделали первый шаг. Мы поняли, что если вы попали в тот или иной катаклизм, неважно какой, семейный ли, там, социальный ли, природный или техногенный или неважно, военный ли, значит, вы зачем-то туда попали. Вы почему-то туда попали. Значит, что-то есть в вас такое, что притянуло вас. Так вот, первый шаг заключается в том, чтобы принять это. Сказать, да, я не случайно в этой ситуации. Значит, есть у меня какая-то задача. Вот это первый шаг. Без, его, без этого шага невозможно шагнуть дальше. Это первое. Принять эту ситуацию как ту, которая для тебя создана не случайно. Не кого-то обвинять, а просто понять. Ты попал в эту ситуацию благодаря всему там, твоему состоянию, которое ты имеешь. И мы увидели, что состояние может быть страха, из-за которого ты можешь попасть, негатива, который увеличивает негатив. И тебе ли нужно в этой ситуации прожить, отстрадать, а кому-то даже, может быть, и умереть, если страх переполнил его и негатив переполнил его? Или найти в себе силы и подняться над этим, и сделать что-то очень важное, сделать те посылы о любви, о которых мы будем говорить дальше, и чтобы выйти из этой ситуации не только победителем, не только здоровым и целым, невредимым, но и помочь в этом другим. То есть, нужно понять первый шаг. Еще раз напоминаю, первый шаг заключается в том, чтобы вы поняли, что эта ситуация для вас не случайна. Вы в ней оказались благодаря всему тому, что есть в вас. А вот что есть в вас, мы Просмотрите предыдущие ролики и разберитесь. Теперь нужно сделать шаг второй. Очень важный шаг. Следующий. Но они взаимосвязаны. Одно без другого не бывает. Второй шаг нужно, э, заключается в следующем. Нужно наполнить любовью эту ситуацию, в которую ты попал. Что ты можешь наполнить? Только себя. Себя наполни себя. Наполни себя любым способом, молитвой, медитацией, просто практикой, там, пульс сердца, еще какими-то практиками, которые повышают твои вибрации. То есть, стань солнышком вот в этом, в этом аду, который вокруг тебя происходит. Стань вот таким, более высоких вибраций, больше любви к себе, к миру, к людям, окружающим и так далее. И тогда сразу вокруг тебя все будет происходить по-другому. Вот представляете, еще я буду ссылаться на ту ситуацию, которая у нас, с нами была в Непале во время землетрясения. Мы оказались в разрушенном городе, моментально разрушен город. Мы оказались одни, без экскурсовода, наш отель разрушен, без связи, без воды. Но мы не растерялись, мы поняли, что мы здесь для того, чтобы... Сделать эту ситуацию лучше, мы встали в круг и начали работать, объединили свои сердца и начали работать, вот с эти, погашая через себя всю негативную энергию, которая скопилась в земле, в этой стране, и пропуская эту негативную энергию, мы тем самым вокруг себя создали... Замечательное пространство, в результате которого у нас появилось прекрасное жилье. Нам организовали питание. То есть, все, как по волшебству, проявилось для нас. Именно благодаря тому, что мы не растерялись, и мы поняли задачу, и мы начали действовать в нужном направлении. Итак, в самой сложной ситуации нужно, первое, принять, что она создана не случайно, и ты можешь ее изменить. И вот это вот начни менять, наполнись любовью, светом сам, повысь свои вибрации, помоги в этом другим окружающим, успокой кого-то, кого-то там погладь, кому-то скажи ласковое слово, кого-то включи в этот процесс медитативный, если получается. Но измени энергетику вокруг, и вокруг вас обязательно будут происходить положительные события. Ну вот так, друзья, это второй шаг. Будем продолжать дальше.